Приветствую, друзья! На связи Виктор Бандалет, И в этом уроке мы поговорим с вами о важном, о том фундаменте, благодаря которому у вас будет формироваться база вашего успеха, вашего результата. Вот самое главное результатов. потому что, если рассказать немножко о себе, если вы со мной близко, не знакомы, то еще буквально 4 года назад я работал на железной дороге, я обычный человек, когда я только закончил колледж железнодорожный, я пошел работать на государственную работу. Я работал, искал какие-то перспективы, я понимал, что мое предназначение не в этом, и потом я нашел такую серу деятельности, как сетевой маркетинг и начал глубом в стенку долбить, долбить, долбить, еще раз долбить. Буквально три года я не был успешен э, в этой сфере деятельности. И если вы сейчас это смотрите, значит, вы находитесь в моей команде, значит, у вас есть отличные возможности э, отличные возможности э, черпать мой опыт. И тот инструмент, который я для вас подготовил, в котором вы сейчас находитесь, это что-то феноменальное и приведет вас к результату в десятки, в двадцатки в раз быстрее, чем я когда-то пришел к своим хорошим деньгам. Год в сетевом маркетинге я вообще не зарабатываю. То есть, если брать целый год, период, наверное, я 100 долларов только заработал. И то, можно сказать, не заработал, если посчитать, что я потратил на поездки, на мероприятия, на личный объем, на потребление продуктов. Можно сказать, что я больше потратил, чем заработал по итогу. Второй-третий год я поменял наставника, поменял продукт, поменял компанию, там уже у меня начал формироваться какой-то денежный капитал, я начал зарабатывать примерно как на государственной работе, но я не мог прыгнуть выше этого. И я постоянно думал, может я не такой как всем, может это не для меня, раз то хотелось бросить это все к чертям, но я все-таки продолжал двигаться вперед, потому что я знал, что уж точно сдавшись, я не выиграю. То есть я проиграю вдвойне, и вот как бы уже последние полгода я зарабатываю я могу сказать просто отлично. Я в деньгах не нуждаюсь, и в этом хочу помочь вам. И проанализировав весь свой опыт, я слышал определенную формулу, по которой нужно действовать которым нужно постоянно держаться потому что э, все эти деньги э, все инвестиции которые я сделал вот сюда это очень огромные деньги и я теперь понимаю что именно это помогло мне сейчас двигаться вверх и мой денежный доход постоянно растет растет растет и растет я себе могу сейчас позволять очень много эм, что же это за формула я рекомендую вам сейчас взять ручку, листик и придерживаться этой формулы постоянно держать фокус на этой формуле, потому что именно благодаря этой формуле все, абсолютно все, врачи, ученые, актеры, великие бизнесмены, депутаты добиваются феноменальных результатов. Так, а где мой фломастер? Сейчас, минутку. Я снова здесь. Первое, что необходимо, это анализ. Проводить анализ. Анализ того, где вы сейчас находитесь. В чем вы сейчас нуждаетесь. Как вы сейчас действуете. К чему вам нужно идти. То есть, вам необходимо проанализировать всю вашу Действующую ситуацию, в которой вы находитесь Посмотреть вокруг Подумать о своих внутренних ресурсах О внешних ресурсах, которые вы можете использовать Для достижения ваших целей И следующая форма Дальше, что идет, это мечта После того, как вы проанализировали свое действующее положение Начните мечтать это самое главное, что вам нужно начать делать. Если вы позабыли, с детства мы все мечтали. Мы всегда считали ворон, как нам родители говорили. Постоянно задумывались, где-то витали в облаках и много-много другое. И как ни на есть странно, мы детьми чаще добивались своего желания. Либо капризами, либо убеждениями, либо своей настойчивостью, хитростью. Но мы добивались, потому что мы мечтали и мы очень сильно этого хотели. Начните хотеть, начните позволять себе мечтать. После того как вы начнете мечтать, у вас начнут появляться цели. Потому что когда вы конкретизируете свои мечты, вы знаете, что вы хотите делать. Вы начинаете искать, а сколько это стоит, а где это можно найти, как этого можно добиться. У вас начинают формироваться четкие цели. Четкие цели. И когда у вас уже есть цели. Вы начинаете обдумывать план. Вам нужно планировать. Вот эту форму придерживайтесь всегда. План, план достижения этих целей, потому что если вы не будете планировать, возможно вы все-таки придете к своим целям, но это может занять э, очень критическое время, э, от которого вы просто не выдержите давление, давление со стороны, э, давление ожиданий. И многие-многие других факторов, потому что, честно вам признаюсь, 90, почему 95% людей, предпринимателей не преуспевают в сетевом маркетинге, либо в другой сфере деятельности, потому что у них не хватает терпения. Такой энергии, такого потенциала, как у меня, мало кому найтись, я не горжусь этим. И если у вас достаточно энергии, и вы понимаете, что вы разобьетесь в лепешку и потратите время, столько действительно столько сколько необходимо неважно сколько время придет вдруг это 10 лет пройдет тогда вы добьетесь успеха но вы понимаете но если вы понимаете что вы себе отсчитали вот если я здесь год по работе я не преуспею я это бросаю значит вам нужно четко придерживаться планов потому что вот если вы будете пошагово исполнять эту формулу тогда вот действительно полгода может даже раньше добьетесь ощутимого результата. Дальше после плана идут действия. Действия. Я думаю, вы понимаете, что просто проанализировать, задумать мечту, расписать свои цели, там планы и не начинать действовать, по итогу времени ну, за вас никто это не сделает. Кнопка огромная с небес не свалится, которую вы нажмете, и вам бабки на голову свалится. Такого не существует просто-напросто. Вы должны это четко понимать и осознавать, что вам нужно в любом случае начинать действовать. И после того, как вы уже прошли этот этап, начали действовать, у вас в любом случае появляется результат. Результат. Возможно, не тот, который вы ожидали, но... Неважно, какой есть результат, но вы должны понимать, что это все-таки результат, это опыт. И с этим результатом круг замыкается. После полученного ваш, вами результата, вы снова начинаете анализировать, пересматривать свои мечты, свои цели, расписывать новый план уже с новым опытом делать действия и получать новый результат. И вот только именно таким способом, и это до бесконечности. Может вы хотите стать долларовым миллиардером, вам нужно проходить эти этапы, никак иначе, только так и только эдак. И возможно, когда вы начинаете свой анализ, у вас формируется какая-то каша, вы даже не знаете, как проанализировать. И сейчас я подготовил для вас 10 вопросов, на которые вы должны себе четко ответить. Четко ответить. Эти вопросы вы еще сможете скачать внизу, я подготовил PDF-файл, где вы сможете его распечатать, положить перед собой и спокойно, в непринужденной обстановке, не обманывая себя, ответить на эти вопросы. Первый вопрос. Удовлетворены ли вы своим нынешним результатом? Если нет, то почему? Если да, то какой результат у вас? Действительно ли вы проявляете весь свой потенциал? Потому что, если честно, для того, чтобы постоянно расти, вам постоянно нужно быть недовольным своим результатом. Это один из законов. Потому что только недовольство и планка минус подталкивают в попу вверх, грубо говоря, для того, чтобы делать более-более продуктивные вещи и самоудовлетворяться своим лидерским ростом, чеком, покупками, неважно чем-либо это было. Ответьте на второй вопрос, что является главной помехой, главной помехой в вашем росте. Находится ли вы какие-то отговорки? Возможно это шум в доме, возможно это родители, возможно это супруга, может это муж, может это государство, а возможно это причина у вас. В первую очередь вам нужно будет взять ответственность на себя и м -м, принять все то, что с вами происходит, и что-то начинать менять. И вам для этого надо расписать все ваши помехи, которые вам мешают расти, и начина, начиня, начинать... Обходить эти помехи, либо отстраняться от этих помех, либо что-то делать для того, чтобы эти помехи убираться в своей жизни. Ну, для... Вы не должны рушить семью, вы должны четко поставить приоритеты, осознать, в каком направлении двигаете и доказать своей семье, что вы двигаетесь в нужном направлении. Третье. Кем вы себя видите через год, через три, через пять, через десять? Честно, это сложно ответить, и, и когда я когда-то отвечал на эти вопросы, это очень сложно ответить, но вы хотя бы должны представить, кем вы хотите видеть себя в будущем, как вы себя хотите видеть в зеркале. Я думаю, вы не против, что в спортивном костюме, просто я постоянно в движении и заехал буквально в офис небольшое время, чтобы записать для вас это время для вас это видео для того чтобы вы обучались для того чтобы вы сдвинулись с мертвой точки если такая настала и даже если ее нету ну вы просто думать с чего начать а это самое крутое начало из всех начал, с которым надо а, стартануть грубо говоря если брать себя то я всегда себя видел преуспевающим человеком видел что я езжу на другой машине что у меня там iPhone, там ну неважно что там кейс Деньги, имею хорошее влияние. Я постоянно видел себя в этом. У меня не было такого четкого определения, потому что как еще некоторые успешные люди говорят, что ваши цели мечты, ваши мечты быстрее должны не должны быть высечены на камне, не должны быть написаны на песке у берегу моря. Если вот вы проходите этот этап, да, мы проанализировали, вы можете стереть все свои мечты, переформулировать для того, чтобы не быть в ущерб себе. ваши мечты не должны вас ломать, они должны вас зажигать, зажигать, давать энергию для того, чтобы двигаться вперед. четвертый вопрос, от чего готовы отказаться сейчас, чтобы достичь своей цели? возможно, вы много смотрите кармелиту, вы приходите домой, приготовили поесть, попить и легли на диван смотреть сериалы, программы. Но это не приведет к вас к успеху. И... А жизнь коротка. Как многие говорят, то ли это Билгец сказал, да, наверное, Билгец, хватит жить, как будто вам осталось 500 лет жизни. У нас жизнь коротка, очень, очень коротка. Вам нужно действовать сейчас и ставить приоритеты. И вот ответьте себе, от чего вы должны отказаться, для того, чтобы преуспеть? Я, например, не курю, не пью, по клубам не хожу. А если вы это делаете, может, вам стоит от этого отказаться, потому что алкоголь, курение а... сокращает вашу жизнь. Клуб, это вообще сверголу. То есть это не то, в котором вы направление смотрите. Это если молодежь и так далее. Подумайте об этом. Пятый вопрос. Берете ли вы на себя ответственность за свою жизнь и свои результаты? Это самое главное. Вы всегда должны помнить, что вы и только вы ответственны за свой результат. Не кто-то вокруг, а только вы. Вы не овощ, вы не камень, вы не дерево. Вы можете менять обстоятельства, вы можете менять э, следствие, причины, причинно-следственные связи. Вы создаете причину, что впоследствии дает вам какой-то результат. Шестой вопрос. Регулярно ли делаете действия для достижения своей цели? Возможно, для вас регулярно, это один раз в неделю. Все, я сделал, сам себя удовлетворил, сам себе сделал поблажку, ну и лег спать. Возможно, для вас это норма. Но поверьте, если брать в том месте, где мы сейчас вместе развиваемся, в том сообществе, на той платформе, которую вы меня смотрите, я вам уверяю, вам нужно месяц, максимум два активно поработать для того, чтобы обеспечить деньгами себя на всю жизнь. Я думаю, ради этого стоит постараться и не находить себе договорки, а делать, делать, делать, еще раз делать. Любите ли вы то, чем вы сейчас занимаетесь, свою работу? Ну, я имею развитие в нашем сообществе, на нашей платформе, в нашей команде. Нравится ли вам это? Если не нравится, выключайте это видео, вообще вы себя из э, активных лидеров, либо потенциальных лидеров. Если вам что-то не нравится, не нужно это делать, не нужно себя ломать, потому что результат там, где вам что-то нравится. Если вы будете делать на полном энтузиазме, с энергией, с синергией, можно даже сказать так, то у вас будут результаты неминуемо. А, что она вам приносит? Удовольствие или деньги? Ну вот, ответьте, вот, то, где вы сейчас развиваетесь, вместе с нами, что она вам приносит? С, э, удовольствие или деньги? А, возможно, то и другое. И ответьте вот на следующий вопрос. А, если, э, а сами доходы приносят ли вам удовольствие? Потому что если вы к доходам относитесь вот, как-то так, это причина того, что у вас этих денег и нету. И последний вопрос. Готовы ли вы кардинально изменить свои шаги и свое отношение к деятельности в команде Business Chains в сообществе ИРИ? А, готовы ли вы кардинально быть открытым, готовым для действий и принять на себя ответственность и делать все необходимое для того, чтобы преуспеть? Потому что именно здесь это реально как никогда. Никакая любая компания с каким-либо продуктом не даст вам столько возможностей, как дает здесь, потому что здесь просто нереальная возможность, которая необходима каждому. И вы должны задавать постоянно себе эти вопросы, когда проделаете анализ, потому что именно качество вашей жизни напрямую зависит от качества задаваемых вами вопросов. Вы должны это понимать. После того, как вы проанализировали, вам надо начинать мечтать. Надо мечтать и ставить цели. А это как ни на есть здорово, когда вы начинаете вести калаш мечты, либо а, тетрадь желаний, мечт, целей. А, в следующем уроке, в следующем пункте, когда вы внизу, а, ни, ниже пройдете, там будет ссылка, там намного подробнее об этом вы узнаете, как ставить мечты правильно, делать тетрадь желаний, калаш мечты. У вас должна быть примерно, купите красивый, здоровский, суперский блокнот, в котором вы будете записывать свои цели. Либо общую тетрадь на всякий случай. Находите картинки своих целей в интернете, в журналах и так далее. Находите то, что вам греет душу, сердце. Наклеивайте, делайте небольшое описание и примерно пишите эквивалент стоимости ваших желаний, там, дом, машина, путешествий и много-много другое. И вы поймете, что не так уж сложно добиваться этих целей, но вам необходимо прописать более 300 целей, от 300 целей. Почему так много? Потому что если вы напишете 3, 5, 10, вы поймете, что... Это не, не так работает, но когда вы напишете 300 целей, вы чудесным образом заметите, что у вас постоянно исполняется 5, 6, 10, постоянно цели новых. И вы зачеркиваете и вписываете какие-то новые уже желания, потому что вы будете расти личностно, финансово, духовно, и вы будете понимать, что невыполнимого просто нету, и это работает потрясающе. А, так что, ребят, не игнорируйте это. Потому что если вы будете это игнорировать, вы думаете, что... Возможно, некоторые подумают, что это бред какой-то, что ты, Виктор, придумал. Но поэтому и преуспевают только опять же 5%, потому что 95% крутят у виска на те действия, которые делают 5% успешных людей. И просто проходят мимо своих возможностей. Это работает. Как это работает, все очень просто, это не магия, это не чудо, это просто работа с подсознанием, когда вы начинаете глубоко думать и мыслить, и знать, к чему стремиться. Вам невероятным способом вселенная дает пути и всяческие возможности к достижению этих мечт целей. Но если у вас их нет, и, и шагов к выполнению дорог, дороги не будут открываться. А есть же такая поговорка, что дорога открывается перед шагами идущего. Так что вам это просто крайне необходимо для того, чтобы добиваться тех целей и результатов, которые вы только хотите. И возможно, как только вы начнете ставить цели, планы, у вас начнутся такие отговорки, как будто, блин, у меня времени нету, мне кардинально не хватает времени, мне, я не знаю, у меня руки зашиты. А для этого подготовил для вас второй PDF-файл, который мы